В данном видео мы разберем следующую тему. Это исследование генетических функций с помощью производной. И что есть у нас в первом задании. Необходимо найти наибольшее значение функции. Давайте сразу найдем производную для этого. Производная 6 х это естественно шестерка. Производная минус 3 тангенс x. Ну, минус 3 выносится как коэффициент при функции соответственно. А производная тангенс x это единица делить на косинус квадрат x. Соответственно, Минус полтора π, π это константа, поэтому производная константа равна нулю. И вот фактически наша с вами производная. Пишем равно нулю. Можно в принципе обе части поделить на 3 и привести к общему знаменателю. Получится 2 косинус квадрат х минус 1 делить на косинус квадрат х. И все это хозяйство равно нулю. То есть у нас с вами получается косинус квадрат х равен 1,2. Ну и соответственно х... В данном случае давайте сначала напишем, что косинус x в таком случае равен плюс-минус корень из одной второй. Или плюс-минус корень из двух на 2. Ну и вот теперь можно записать, что x с одной стороны плюс-минус π на 4. Плюс 2π. А с другой стороны плюс-минус 3π на 4. Естественно, опять же, плюс 2 pn. В целом, конечно, если бы мы решали 13 задание, данные корни можно объединить единой записью, но смысла в этом какого-то я не вижу. Поэтому давайте посмотрим, что делать дальше. При этом мы должны понимать, что плюс-минус π на 4 плюс 2 pn, плюс-минус 3 π на 4 плюс 2 pn, это бесконечно множество корней, и смысла их отмечать на координаты прямой всех нет. Поэтому мы сейчас что сделаем? Мы начертим координатную прямую. И отметим только корни, вот, не корни, а границы отрезка, на котором мы будем искать. То есть от минус π на 3 до π на 3. И возьмем только те, которые наиболее близко располагаются. Если мы вспомним единичную окружность, чтобы не решать никакие двойные неравенства. π на 4 и минус π на 4 это у нас вот так 2 корня. 3 π на 4 и минус 3 π на 4. Так 2 корня. При этом, что такое минус π на 3 и π на 3. То есть это вот здесь и вот здесь. То есть рассматривается только вот эта часть у нас дуги. Естественно, входят только два корня. Это сами минус π на 4. Давайте отметим его. И π на 4. Давайте также его отметим. Что дальше? Нам необходимо с вами рассмотреть знаки, которые принимает наша ä, производная. То есть, вот наши границы. Для этого достаточно посмотреть. Здесь у нас стоит π на 4. Точечка. Здесь. Минус π на 4. Значение косинуса идет увеличивается сюда. Поэтому давайте возьмем какой-нибудь, ну, например, 0. Подставим косинус единица. Поэтому здесь получается положительное, здесь положительное. Соответственно, будет плюс. Возьмите те же самые π на 3. Косинус π на 3, 1, 2. И мы получаем вот здесь отрицательное значение. То есть здесь будет минус. И, соответственно, здесь также. То есть минус π на 4 у нас является точкой минимума. π на 4 у нас является точкой максимума. И нам необходимо найти наибольшее значение. То есть у нас функция убывала, стала возрастать, потом убывала. Естественно, в этой точке будет максимальное значение. Поэтому мы находим y от π на 4. Получается 6 на π на 4 минус 3 тангенс π на 4. Минус 1,5π и плюс 2. Ну, естественно, взаимоуничтожается. Тангенс π на 4 это единица. Получаем минус 3 плюс 2, что в свою очередь дает минус 1. Поэтому в ответ запишем минус 1 и перейдем к следующему заданию. Во втором задании необходимо найти наибольшее значение функции. ну Давайте вычислять производную. Производная 16 косинус х. Ну, 16 естественно выносится как константа при функции. Производная косинуса x это минус синус х. Дальше. Производная минус 102 π В данном случае минус 102π является константой при функции. Поэтому она выносится. Ну и а производная x равна единице. И вот фактически наш с вами производная. Ну и давайте порассуждаем. Само по себе π это примерно 3,14. Даже если мы 102 поделим там, на 3. Да даже если мы поделим на 4. Мы получим число, которое составляет там, 20 с копейками. То есть мы здесь вычитаем 20 с копейками. Наибольшее значение синуса х, но общее значение синуса х само по себе лежит в промежутке от минус 1 до 1, поэтому наибольшее возможное значение вот здесь составляет 16. В любом случае, если мы из 16 вычтем... 20 с копейками мы получаем отрицательное значение. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что производная на всем промежутке у нас меньше нуля. Если производная на всем промежутке меньше нуля, то функция на всем промежутке убывает. Если нам необходимо найти наибольшее значение функции, вот у нас горочка вниз идет, наибольшее будет, естественно, в начале промежутка, а наименьшее будет, естественно, в конце промежутка, на котором ищется. Соответственно, нам необходимо находить y от минус 2 π на 3. Давайте подставим минус 2π на 3. Получаем 16 косинус минус 2π на 3. В данном случае это минус 1 вторая. Дальше минус 102π на минус 2π на 3. Ну и плюс 41. Естественно, пишечки сокращаются. 102 и 3 сокращаются. В данном случае у нас получается 34. Что остается? Будет минус 8 плюс 68 и плюс 41, что в свою очередь дает 101. В ответ запишем 101 и перейдем к следующему заданию. В третьем задании необходимо найти наибольшее значение функции. Давайте сразу найдем производную. Производная 16 тангенс x. Естественно 16 выносится, а производная тангенс x это единица делить на косинус квадрат x. Дальше, производная минус 16x это минус 16, но производная 4π и минус 5 как констант равны 0. Давайте сразу приравняем к 0 и правда поделим на 16. Получаем 1 делить на косинус квадрат x минус 1 равно 0. Перейдем к общему знаменателю. 1 минус косинус квадрат x делить на косинус квадрат x равно 0. Ну и, в принципе, опять же, можем, конечно, приравнивать 0, чертить прямые, расставлять знаки. Главное, их не чередовать всегда бездумно. И что у нас получается вообще? Вот косинус квадрат x само значение, с учетом того, что косинус x от минус 1 до 1, то косинус квадрат х от 0 до 1. То есть, на максимальное значение его равно 1. Следовательно, минимальное значение знаменателя, о, числителя составляет 0. А во всех остальных случаях он будет положительным. То есть, у нас функция... Не функция, а производная функция больше либо равна нулю. Это означает, что функция возрастает на всем промежутке. А раз она возрастает на всем промежутке, то наибольшее значение будет в конце промежутка, а наименьшее будет в начале промежутка. Для того, чтобы найти наибольшее в данном случае, мы подставим π на 4. y код π на 4 будет равно 16 тангенс π на 4 минус 16 на π на 4 плюс 4π. И минус 5. Естественно, взаимоуничтожается. Танген спина 4 единица. Получается 16 минус 5. Что в свою очередь дает 11. Поэтому а, пишем 11. И смотрим следующее задание. В четвертом задании необходимо найти наибольшее значение функции. Ну, что у нас с вами есть. Производная 4 косинус х. Это 4 умножить на минус синус х. Производная минус 20х. Это минус 20. Естественно, равно 0. Опять же, можно без всяких приравниваемых рассуждений понять, что наибольшее значение вот здесь это будет 4. Ну и соответственно минус 20 будет минус 16. То есть наибольшее возможное значение функции минус 16. У производной, простите. Соответственно, производная у нас всегда меньше Нуля, Соответственно, функция всегда убывает. Раз она всегда убывает, то наибольшее значение будет в начале промежутка, наименьшее будет в конце промежутка. Нам необходимо найти наибольшее, поэтому спокойно подставляем 0. Получим y от 0 это 4 косинус 0 градусов, ну 0 радиан на самом деле, минус 20 умножить на 0 и плюс 7. Косинус 0 равен 1, поэтому получаем 4 плюс 7, что в свою очередь дает 11. В ответе пишем 11 и смотрим следующее задание. В пятом задании необходимо найти наибольшее значение функции. Ну, что у нас, в принципе, с вами есть. Производную давайте сразу находить. Производная 12 косинус х, это 12 на минус синус х. Производная 6 корней из 3 х, это будет 6 корней из 3. Ну, а здесь получается константа, поэтому производная равна нулю. И давайте приравниваем к нулю. Что получается? Можем поделить на 12, будет минус синус х плюс корень из 3 на 2 равно нулю. Вот наше с вами производное. Что будем делать дальше, естественно? В принципе, синус x в таком случае составляет корень из 3 на 2. Соответственно, x с одной стороны это π на 3 плюс 2 пика. С другой стороны x это 2π на 3 плюс 2 пика, 2 принадлежит z. Будем чертить координатную прямую. Но опять же, с учетом того, что... Это бесконечное количество корней. Для начала отметим промежуток, на котором смотрим, и ближайшие корни, которые получаются. А ближайшие корни это, собственно, π на 3 и 2π на 3. То есть наша производная, она меняет знак таким вот макаром. Что мы с вами сделаем? Ну, подставим, например, те же самые π на 2. А, то есть в нашу функцию получаем минус 1 плюс корень из 3 на 2, то есть это число отрицательное, соответственно здесь положительное, здесь положительное. Поэтому π на 3 это точка максимума. 2π на 3 в принципе нам не нужно, ну, пусть это будет точка минимума. Что получается? Необходимо найти наибольшее значение. На промежутке у нас есть точка максимума, соответственно и больше значения в ней не будет. Поэтому спокойно подставляем π на 3. Получаем 12 косинус π на 3. Плюс 6 корней из 3 на π на 3. При этом минус 2 корня из 3π и плюс 6. Естественно, взаимоуничтожаются. Косинус π на 3 это 1 2, 12 на 1 вторую будет 6. Ну и 6 плюс 6, собственно, получается 12. Запишем в ответ 12 и посмотрим следующее задание. В шестом задании необходимо найти наименьшее значение функции. Давайте сразу находить производное. Производное 3, как и 5π на 4, равна 0. Потому что это константы. Производное минус 5x это минус 5. Производная минус 5 корней из 2 на косинус x. Это будет плюс 5 корней из 2 на синус x. Естественно, приравняем к нулю, предварительно поделив обе части на 5 корней из 2. Что у нас получится? Получается синус x минус 1 а, на корень из 2, то есть минус корень из 2 на 2 и равно 0. Соответственно, синус x у нас равен корень из 2 на 2. x в таком случае π на 4 плюс 2 пика. Ну и, соответственно, 3π на 4 плюс 2πk. Где k принадлежит, естественно, z. Приучайтесь к хорошему, с самого начала называется. Чертим координатную прямую, отмечаем на ней точки. С учетом того, что промежуток дан от 0 до π на 2. То есть, ближайшее это будет π на 4 с первого корня и 3π на 4 со второго корня. То есть, наши промежутки будут 1, 2, 3. Возьмем π на 2, подставим в производную. Получается 1 минус корень 2 на 2, то есть число положительное. Ну, соответственно, здесь отрицательное, здесь отрицательное. Поэтому π на 4 является точкой минимума. 3π на 4 точка максимума. На данном промежутке есть точка минимума. Нам как раз необходимо найти наименьшее значение. Поэтому мы ее и будем подставлять. То есть y от π на 4 ищем. Будет 3 плюс 5π на 4 минус 5 на π на 4. Минус 5 корней из 2. Ну и синус, косинус π на 4 это корень из 2 на 2. То есть, взаимоничтожается. Здесь сокращается. Остается 3 минус 5. Что в результате дает нам минус 2. Записываем минус 2. И переходим к следующему заданию. В седьмом задании необходимо найти наименьшее значение функции. Давайте сразу находить производное. Производная 4 тангенс x. Это 4 умножить на единицу делить на косинус квадрате x. Производная 11x. Это 11. Ну, а дальше производная 1 на 4 как и 12 Равна 0, так как это константа. Приравниваем к 0. Ну что у нас получается? Косинус квадрат х это всегда число неотрицательное. Поэтому, в принципе, вот это можно выразить как число неотрицательное. 11. это число положительное. Соответственно, у нас идет сумма неотрицательного и положительного числа. То есть мы в результате в любом случае будем получать число положительное. То есть производная у нас число положительное. Соответственно. Функция возрастает на всем промежутке, в том числе и на этом. Раз она возрастает, то наименьше будет в начале промежутка, наибольше будет в конце промежутка. Нам необходимо найти наименьше, поэтому спокойно подставляем минус π на 4. Что получается? Получается 4 на тангенс минус π на 4, на тангенс минус π на 4 равен минус 1. Плюс 11 на минус π на 4. Плюс 11 π на 4, ну естественно заимуничтожится, и плюс 12. Что получается? Получается минус 4 плюс 12, что в свою очередь дает 8. Поэтому в ответ пишем 8 и смотрим следующее задание. В восьмом задании необходимо найти наименьшее значение функции. Давайте сразу находим производную. Что получается? Производная 6 косинус х это минус 6 синус х. Производная 24 x будет это 24 делить на π. И приравниваем к нулю. Но опять то же самое, как и обычно в тригонометрических функциях. Что получается? π это примерно 3,14. То есть, если мы даже 24 поделим на три с половиной, мы получим число, которое больше 6. А минимальное значение вот этой функции, это будет минус 6. То есть, если мы сложим число меньше, точнее, минус 6 с числом больше 6, мы в любом случае получаем положительное значение. То есть, наша производная, она всегда... В данном случае больше нуля. Раз она больше нуля, то функция на всем промежутке у нас возрастает. Раз она возрастает, то наименьшее будет в начале промежутка, а наибольшая будет в конце промежутка. Нам необходимо найти наименьшее значение, поэтому смело подставляем минус 2π на 3. Получается у от минус 2π на 3 равно 6 косинус минус 2π на 3 плюс 24 на минус 2 пи на 3. И плюс 5. Ну что будет? Косинус минус 2 пи на 3 это минус 1 вторая. Соответственно 6 на минус 1 2 будет минус 3. Здесь пишки сокращаются. Сокращаются. Остается минус 16. Ну и соответственно плюс 5. Минус 19 плюс 5 на выходе даст нам минус 14. Пишем в ответ минус 14. И смотрим следующее задание. Следующее задание является одним из самых тяжелых на исследование трагентрических функций с помощью производных. Давайте его разберем. Необходимо найти точку максимума функции. Будем, естественно, находить производные. Для начала у нас идет производное произведение. Поэтому это будет производная первой функции, то есть 2х-1 на вторую функцию. Плюс производная второй функции, то есть косинус x, естественно, на первую. 2х-1. Ну а дальше будет... Минус Производная 2 синус x, то есть это минус 2 косинус И производная 3. Но она равна 0, поэтому мы ее не смотрим. Приравниваем к 0. Производная 2х минус 1 это 2, просто двоечка. Получается 2 косинус Производная косинус это минус синус x. То есть получается минус синус x на 2х минус 1. Ну, естественно, минус 2 косинус х равно 0. Эти у нас взаимуничтожаются. Минус мы можем завести в скобку. Заметьте, мы не умножаем на минус 1. Мы просто берем, то есть обе части, естественно, уравнения Мы не умножаем на минус 1, мы просто этот множитель заносим в скобку. Получается у нас синус x на 1 минус 2х равно 0. Тем, кому лень слушать, сразу говорю, что всегда в таких случаях ответом является, скажем так, 0 функции, которая расположена в скобках. Но, так как мы стараемся быть не лентяями, мы попытаемся разобраться, что же делать дальше в таких случаях. Чертится координатная прямая, рассматривается функцией по отдельности. То есть будет рассматриваться отдельная функция sinнуса x, отдельная функция 1 минус 2х. Естественно, единица минус 2х равна 0, если х составляет 0,5. Отмечаем 0,5. Синус х равен 0 при множестве значений, конечно же. То есть, x у нас получается πn, где n принадлежит z. Но множество значений нам и не нужно. Нам необходимо два значения. Одно из которых будет левее, чем 0,5. Другое правее. Ну, вполне очевидно, если, n возьмете, ну, если вы n возьмете 0, то вы получаете x равное 0. То есть, здесь будет 0. Если возьмете единицы, то получаете π. И синус x меняет знаки вот на этих промежутках. А вот 1-2x минус меняет знаки вот на этих промежутках. Давайте разберемся сначала с 1-2x. минус Возьмем любое значение больше, чем 0,5, например, единицу, и подставим вот сюда. Ну, 1 минус 2 будет отрицательное значение, поэтому на всем вот этом промежутке у нас отрицательное значение. Пишем минусы. Ну, соответственно, возьмите тот же самый нолик, получаем единицу положительное, то есть на всем вот этом промежутке получаем плюсы. Теперь касаясь синуса х. Ну, достаточно вспомнить единичную окружность, у нас значение синуса положительное вот здесь, то есть от 0 до π. Поэтому от 0 до π мы получаем плюсы. Больше π будет отрицательное, меньше 0 отрицательное. И у нас с вами идет произведение функции. Раз произведение, то смотрим, что у нас получается. Минус на плюс, естественно, даст минус. Плюс на плюс, естественно, даст плюс. Плюс на минус, минус. Минус на минус, плюс. То есть это точка минимума, это точка максимума, это точка минимума. Нам с вами необходимо найти точку максимума от 0 до π на 2 π на 2, это 3,14 делить на 2, то есть 1,7 с копейками. Естественно, данное значение будет больше, то есть оно будет где-то здесь стоять. Нолик стоит здесь. Как видим, наша 0,5 расположена на данном промежутке, поэтому мы спокойно ее указываем в ответ. И переходим к следующему заданию. В десятом задании необходимо найти точку минимума функции ну в принципе задание похоже давайте его разбирать похоже на 9 сначала будет производная э, скобки то есть это будет минус 2 естественно умноженное на косинус x потом будет производная косинуса x это минус синус x умноженное на скобку ну и далее у нас идет плюс производная двух синус x то есть плюс 2 косинус x естественно приравниваем к нулю как видим Косинус им уничтожается, минус, заносим в скобку, и получается у нас синус x на 2x-1 равно 0. Чертим координатную прямую, на ней отмечаем по отдельности обе функции. 2x-1 минус равно 0, если x составляет 0,5. Синус x равен 0, если x равен pn. Но мы выбираем из множества pn только те точки, одна из которых лежит слева, ближайшая, другая справа. Это точки 0, когда n равно 0, и точка π, когда n равно 1. Соответственно, синус x у нас меняет знаки на вот этих промежутках. Достаточно вспомнить единичную окружность. Синус у нас положительный от 0 до π. Поэтому здесь спокойно пишем плюсы, здесь минусы. Ну а 2x минус 1 меняет знаки на этих промежутках. Ну, давайте подставим единицу. Получается у нас 2 минус 1 число положительное. То есть здесь будет положительное, здесь отрицательное. Так как у нас идет произведение функции, то минус на минус дает плюс. Плюс на минус дает нам минус. Плюс на плюс дает нам плюс. Минус на плюс дает нам минус. То есть здесь идет точка максимума. Здесь идет точка минимума. Здесь идет точка максимума. Нам необходимо точку минимума от 0 до π на 2. То есть от этого промежутка до π на 2, до этого. На данном промежутке у нас есть точка минимума. Поэтому мы смело ее... О, прикольно род получилось получилась. Спокойно записываем 0,5 и это и будет ответом. В принципе на этом у нас исследование тригентрических функций с помощью производной закончено. Остается всего лишь одна тема, ее разберем и 12-е